Двигатель КАЗМ, Audi Q7. Меняем термостат, желательно, если жалко антифриза, отсосать через бачок, литра два уйдет. И потом с... снимаем, выльется еще литра два, на землю или в тазик, как угодно. Если не жалко, мне не жалко, пусть на землю генератор оберните на всякий пожарный клеенкой срываем хомуты лично я буду другие ставить откручиваем этот хомут и три болтика торкс Т-30 на буге примерно то же самое на буги поменьше тут всего лишь один хомут и три болтика естественно ремень генераторный надо снять как его снимать смотрите в прошлом видео ищите в плейлисте перед снятием термостата закрутите крышку в бачке чтобы по закону физики меньше выпало антифриза в тазик на асфальт. Набрал шприцом, потом заткнул шланг, опрокинул а шланг туда. в бачке у нас 2 литра антифриза по 170 рублей мелкая экономия. термостат да 3500 оригинал 200. точнее 3200 не оригинал будет дешевле 2900 говорят Вот он выглядит, товарищ, двигатель касса ХАСБ. На БКС без вот этой трубки. Температура открывания 90. 90... 93, у меня на буге стоит 87, я отслеживаю пока по ноутбуку температуру и смотрю когда начинает теплеть патрубок этот на 93 термостат EGR был поменен температура потому что падает на трассе на одной машине термостат поменяли, помогло на другой поменяли ЕГЭРовский термостат не помогло вот сейчас меняем еще вот этот термостат вот значит с бачка слили полную полторашку и еще половина полторашки Сдернули раз, сдернули два. Подставили тазик, обернули, оба, обернули генератор. Не, не, не сильно страшно, но потом скажу сколько осталось в тазике. Помимо слитого бачка. Хотя, честно говоря, я бы сливал бы на асфальт. Но машина не моя. Вот. Старый товарищ. Он снимался, поэтому тут ставили немножко на герметик. Это новый товарищ. Все. всем спасибо. Audi Q7. Трехлитровый дизель меняем помпу хорошо, скидываем хорошо, хорошо. ремень привода агрегатов сливаем антифриз с бачка и так далее смотрите в прошлом видео вот она новая помпа меняем из-за того что был люфт я так понимаю не оригинал 3 800 на чеке новая прокладочка если что-то вдруг при ремонтных обстоятельствах всегда можно поставить на герметик старую если что-то вдруг вот. вот. такая ерунда 3, 4, 5, 6, 7. 7 винтиков торкс. А Семь болтиков торкс. Т-30. 30 и 7 болтиков А вот сейчас та Геннадий, она Мам? же у нас ниже не было, у нас с тобой тазика там -то, -то Ой, бокс Давай подержу, Все. нет? Все. Или сам подержу? Все. Думаю, дальше принцип ясен и понятен.